Последним всех вас днем зимы, Весну встречаем завтра мы. Вот-вот появится подснежник, Желаю чувств вам светлых, нежных. Все расцветет, воскреснет вновь, И души озарит любовь. Растопит ласково в сердцах И лед, и мрак, и боль, и страх. Так попрощаемся с зимой, Усталость и тоску долой! Наденьте радость все на лица и будем дружно веселиться!